Я надеюсь, что это не попадет, значит, в ваш видеоматериал, как я завязываю шнурок морским узлом. Да? Значит, так, значит, сегодня мы постараемся с вами свести в кучку все, что мы знаем о, скажем так, ну вот самом нижнем уровне аппаратура плюс чего-то, ну, практически аппаратура, да? И попытаемся ответить на вопрос как работает операционная система из каких кусочков она состоит вот я уже немножко удочку туда закидывал до да, примерно говорил и обещал что расскажу если кто-то вспомнит вот я назвал три компонента из которых обязательно состоит операционная система это какие так Ну планировщик да отлично спасибо значит итак, в моей версии в моей картине мира операционная система состоит из трех компонентов всегда обязательных да вот как велосипед состоит там из колес руля педалей да вот все остальное это как бы катафоты там это важно. значит первое memory management второе скидулер что-то какой-то мелк. И третье IPC Interprocess communication механизм. Так, я не знаю, я наверное вот здесь сейчас попытаюсь писать, если получится, у меня стереть На доске ничего не видно, совершенно. Вот, значит, давайте сразу ограничим класс операционных систем которые мы рассматриваем мы рассматриваем операционные системы общего назначения которые обладают какой-то многозадачностью да? ну давайте начнем с memory management значит давайте вспомним какие типы памяти вы же на C все умеете программировать правильно вот какие виды памяти есть у вас в программе наси с точки зрения программиста носи у вас есть несколько вот типов памяти вот вы знаете улыбаетесь знаете давайте так глобальное это что такое я не знаю больная с такое это называется статическая память нет. Глобальность переменной – это область видимости. Вы можете определить статическую переменную внутри функции, она будет статической, но не будет глобальной. Окей. Okay. То есть память у нас бывает. Значит, первое, автоматическая или стек. Как стек работает, мы в прошлый раз очень внимательно рассмотрели, да? У нас есть там регистр какой-то там сп или ESP, да, у вас какие-то сомнения? Просто так как-то погрустнели немножко. Вот, значит, второе, что мы пока чуть-чуть рассмотрели, это статическая, да. А вот скажите, вам же статическая память уже встречалась, вы уже знаете, как она устроена. Помните, мы рассматривали лайаут исполняемой программы ну я вот вот объектного кода до да, которые вы там генерируете или вот ассемблерной программы да там есть но ну, я говорил разные секции есть секция кода есть секция э, данных а есть секция вот неких да бсс там да вот такая вот статическая память то есть это память которая присутствует у вас ну, в исполняемом модуле да, то есть вы вот добавили этой памяти туда допустим создали статический массив там на 100 килобайт у вас экзешник увеличился на 100 килобайт ну в среднем может там туда-сюда чуть, чуть неправильно но в среднем да, выделили гигабайт у вас экзешник стал гигабайт ну условно я говорю иногда это не так но можно думать что это так значит но со статической памятью вот такой про которую я сказал есть такая деталька значит вам не гарантируют, что в момент, когда программа начинает работать, вся статическая память загружена. Вот этот сегмент статический, он загружен в память. Вот текст и дата они загружены, или текст и дата они загружены в память, а вот, вот эта статическая память не, не обязательно, неизвестна. То есть может загружена, может нет, как получится. И третья, которая нас больше всего сегодня будет интересовать, называется динамическая, ну или как вы говорите куча, да, куча, вот. Итак, куча. Какой э, интерфейс получения памяти в куче? Ну с, этой, с, с этими понятно, да? Это здесь больше работает, скажем так, компилятор, правда? Все, когда код генерируете ну или или руками программист на ассамблере да, вот он там может стеки что-то выделить, вот, то есть больше работает компилятор. Здесь вот уже больше работает операционная система. Значит, э, какой протокол доступа к этой памяти? Вы вызываете какую-нибудь функцию alloc, alloc, ну или малок или калок, ну какие-то. я не буду конкретную функцию писать, да, alloc и указывайте сколько байтов, size, размер. Да? Вам возвращается что? Указатель. указатель. Вам возвращается void ну то есть нетипизированный указатель. Вот. И вторая функция, которая дополняет эту, это free. Да? Если проси говорить. Free. А free что принимает? Указатель. Вот этот указатель. Да? Отлично. Теперь возникает первый вопрос. А как же память организована с точки зрения операционной системы? Как вы у нее запрашиваете память по указателю, то есть, вернее, по размеру получаете указатель, используете его, а дальше, ну, допустим, вы запросили 100 байт. А дальше вы ей даете указатель, она догадывается, что надо 100 байт освободить. И вообще, что такое освободить? Непонятно. Да? Значит, память устроена по-разному в реальном режиме и в защищенном режиме я сегодня покажу просто даже не покажу расскажу идею о том как устроена память в реальном режиме и как примерно работает менеджер памяти да ну вот представим ну все-таки я задействую доску эту значит представим что у нас есть линейное адресное пространство вот оно начинается допустим с нуля кончается где-то там какими-то F- -ками. Опять обратите внимание мы сейчас работ... разговариваем про реальный режим незащищенный то есть вся память доступна всем просто для того чтобы идею Значит, ну вот с нуля до какого-то ну так вот устроен скажем мсдост да? с нуля до какого-то адреса у вас лежит операционная система да? дальше возможно у вас лежат какие-то библиотеки ну напишем шарит object хотя это Чисто линуксовское определение. А вот дальше загружена ваша программа, и остается еще какой-то довольно большой кусок свободной памяти, с которым надо что-то делать, ну, который вот надо отдавать приложениям, там забирать и так далее. Вот вы даже эта программа, она запрашивает у операционной системы память, а операционная система отсюда ее выделяет какими-то кусочками и отдает. То для того чтобы вот эту память организовать свободную грубо говоря для того чтобы вот этот вот интерфейс реализовать нам вообще-то всю эту память надо каким-то образом ну, разметить занято не занято там как-то да для начала Значит, как это делается ну вот опять же в реальном режиме есть такое ну или там даже не в реальном режиме а скажем в DOS есть такое понятие или структурка которая называется МЦБ это memory control блок что это такое но ну, это обычная структурка просто обычная структура в которой содержится примерно следующее это начальный адрес ну то есть вот этот вот офсет ну вот любое число у нас линейное адресное пространство да вот любое число это офсет какой -то. то есть смещение относительно будем считать нуля вот то есть это начало памяти да это ее размер, ну и, наверное, и все. Ну, там еще какие-то могут быть служебные там значки, но неважно. Да? Вот как бы мы могли распорядиться этой памятью, мы распоряжаемся и следующим образом. В самом начале, в самом начале мы можем, ну, я уж так нарисовал такой лаяут. Будем такое использовать, хотя не очень правильно получилось. Значит, в самом начале, когда операционная система загрузилась, она выделяет там где-то один МЦБ, до да, какой-то нулевой, неважно, пока как она его заполняет. А вот что я здесь забыл, я думаю, что-то мне не хватает. А здесь еще дальше вот что написано, МЦБ ncb звездочка next это указатель на следующий блок выделенной памяти так вот смотрите у вас операционная система загрузилась еще никакого приложения еще никакой экзешник не загружен сама операционная система содержит внутри себя структурку МЦБ, mcb до да, которая ну, допустим здесь 00 и здесь тоже но ничего нет просто является корнем списка блоков МЦБ. То есть корнем списка таких структур, которые описывают память, выделяемую приложением Ну, в DOS у нас одно приложение, да, как бы загружено. Вот, а теперь смотрите, вы загружаете процесс, ваше приложение, да. Вот ему выделяется память какая-то, выделяется память под код, под данные, там, не знаю, под стек может еще что-то выделиться, неважно, регистры настраиваются, вы уже понимаете, что это, да? ну где-то так называемый образ, давайте вот так назовем, что это вот экзе, image, да? Образ вашего экзешника где-то заканчивается вот скажите операционная система знает где он заканчивается а почему она же его туда положила. правильно потому что она же его туда и положила. правильно вот вот известно где заканчивается образ теперь смотрите у вас вот этот образ ну тут код же до да, содержится вот он вызывает функцию alloc, выделить 20 байт что делает операционная система она, ну, на самом деле вот этот кусочек, он тоже с помощью МЦБ как-то описан. Ну, неважно Значит, операционная система делает следующее. Она смотрит, где начало свободного места, смотрит, есть ли там еще столько, сколько запрошено, а дальше эту память выделяет. А что такое выделяет? А выделяет, это значит, добавляет в цепочку МЦБ следующий МЦБ который реально описывает следующий кусочек памяти то есть что это физически обозначает вот next мы пишем равно чему вот этому адресу начала свободной памяти да то есть вот сюда мы помещаем следующий mcb он допустим описывает там ну 600 байт да? вот они эти 600 байт то есть вот этот весь Выделенный кусочек памяти, занятый теперь его сайзов, его размер равен сайзов МЦБ плюс вот это значение сайз, да, плюс Мцб. сайз. Правильно? А какой указатель возвращается пользователю? Не. Правильно. МЦБ плюс айзов МЦБ. Если мы ему вернем МЦБ, что пользователь сделает? Возьмет и запишет туда свои данные. Правильно. Вот операционная система удивится, когда будет пытаться освободить. Вот. Значит, смотрите, мы правильно. Мы возвращаем вот этот вот вот это указатель, который уходит пользователю. Понятно, да? Можем в защищенном режиме? Э, в реальном режиме? Можем? Можем вообще тогда все забрать? Можем? Нет, я пропустила. А, B, это, вообще, это вот столько, я не знаю сколько. Вот, вот столько байтов. То есть это тот размер, то количество байтов, которое нужно для того, чтобы вот эта структура туда влезла. Ну, мы оставляем за кадром там выравнивание, мы, допустим, не знаем про это ничего. То есть, смотрите, у вас есть какая-то память. Можно думать, что это просто байты. Ну, сколько-то там, да, миллион. Вот. Мы должны эту память выделить, дать пользователю. Но мы не можем ему просто дать указатель посередине, сказать, на пользуйся. Почему? Потому что мы сами потом не разберемся, а где, он, где мы ему что дали. Мы где-то должны сохранить. Поэтому мы заводим такую структурку, которую кладем впереди каждого блока вот этого странного выделяемого для пользователя. Да? Да, нет, я просто понять, насколько он большой. Этот... <как> он небольшой. Ну, ну, байты, ну, 10 байт или 12 байт. Ну, ну, ну ладно, ну хорошо. 40 байт. Годится? Да. Ну, немного. То есть получается, что если у меня много маленьких файлов, то они на занимают больше, чем один большой файл. Правильно, правильно. Совершенно верно. Если вы выделите триллион блоков по одному байту, это будет существенно больше чем один блок в триллион байт да это правильно это правильно там еще будут аномалии сейчас мы про них поговорим почему я сказал можем можем взять все затереть все вообще все взять стереть это реальный режим можем прямо вот взять там тут операционную систему стереть нет защит нет защищенном там я про защищенный буду рассказывать но про это наверное, не буду рассказывать там идет очень хитро там делают так вот память начинают в этой странице, МЦБ кладут в эту страницу. К этой странице у пользователя есть доступ, а к этой нету. А лежат они рядом. вот такой вот трюк. Раз и все. Да? Ну, ну, как бы это, это, знаете, это такое очень... Забудьте про то, что я сказал. Это не важно, это вам будет мешать просто. То есть защищенный режим лучше так вот системно про него думать, потому что так вот какие-то кусочки, они только запутают картину вот значит смотрите что получается у нас получается что вот эти вот МЦБ как-то распределены у нас ну, в зависимости от того как уж там вышло как там пользователь выделял до да, память вот они то они как-то неравномерно у нас там распределены по адресному пространству да теперь дальше <you have> <problem> <coughs> <coughs> как вот эту функцию реализовать ну наверное у вас уже есть догадка Зависит от реализации. Ну а зачем указатель на предыдущий? Вот как раз для того, чтобы не Что не зачем? Зачем? Зачем? Смотрите, я вам сделаю free в одно действие. Вот, ну без проверок, да? Я сделаю его вам так. Next равно this next. то есть э, вернее не next а next next да я неправильно написал ну если он не ноль, да next next все а это, да я понял ваш вопрос Вы, ну правильно вам нужен этот указатель значит но ну, не обязательно опять же да вот еще раз У вас так, как будто бы за, вот, эту да я я понял я понял значит сейчас более более точно объясню <coughs> это некорректно значит смотрите Указатель обратный нам нужен исключительно для оптимизации. Мы размениваем память на скорость. Я всегда могу взять, вот этот же у меня известен блок, где лежит, я всегда могу идти до тех пор, пока не дойду, и, так сказать, то есть, вот, то есть мы не рассматриваем оптимизацию. Как бы первое правило оптимизации не оптимизируй. Второе тоже не оптимизируй. А третье, вот, ну тогда, если очень надо, то оптимизируй. Аккуратно так значит mcb понятно это такая цепочка теперь смотрите как вопрос то был какой как вот эту вот эту функцию реализовать но ну, понятно что вот этот next там переставить и так далее но тут есть одна аномалия Когда мы долго будем выделять и удалять кусочки памяти разного размера возникнет что возникнет фрагментация то есть мы запросим дай 100 байт 100 байт у нас будет у нас даже 500 байт будет но они будут так порезаны что мы их как бы не склеим правильно все понимают что вот я сейчас сказал а почему а вот ну я сейчас объясню да вот смотрите например у меня вот, это, вот эта память нарисована да вот я ее сначала вот так занял да я ее вот занял вот здесь 100 выделил, это 100 кусочек 100. здесь 100 и вот здесь 100 а теперь сейчас я вот на это отвечу вопрос значит а теперь я вот этот удалил да и вот этот удалил ну и тут что вся память сначала цирована и вот у меня вот память теперь вот так устроена а теперь я говорю дай 150 150 есть ну есть вот вот, вот и вот сложить если а выделить не могу ну, понятно почему, да? Ну, потому что вот... Почему? Ну, вы на так, Почему? А... Так. Ну вот я вот что. Давайте, давайте я нарисую. Сейчас. Давайте я нарисую. Я делаю вот что. Значит, я беру... Вот мне говорят, вот освободи вот этот кусочек памяти. Правильно? Я вот беру вот так вот, его переставляю сюда. Вот, вот, вот, вот этот обсуждаем, да? И, и что вам здесь не нравится? Мне нравится, что у левого квадрата не изменилось число сайса. Извините, левый квадрат занят пользователем. Он запросил 100 байт, я ему 100 байт дал, откуда там сайс увеличится. Это а уже другой блок освободил, не понял. А как, сейчас, сейчас. Как, как, как теперь... При новом выделении, допустим, я теперь хочу выделить патронов вот столько же, сколько сейчас удалил. Как я при этом попал? Ну, логично было бы выделить на месте вот только что дорожного кваза. Как я туда попал? Ну как вы туда попадете? Вы туда попадете очень просто. Вы возьмете, пройдетесь по всей этой цепочке, расчертите, значит, вот у вас как, да? У вас что такое кусочки МЦБ? Что такое МЦБ? МЦБ это точки. Да, в вашем адресном пространстве. Ну, будем считать, что они точки, что они нулевого размера. Вот это такие точки, да. А в этих точках записан размер. Вот вы видите, вот тут вот столько, да, вот тут столько, вот здесь столько, да, и вот здесь вот столько, да. Ну вот, вот у вас свободное место, вот раз, вот два, вот оно, да, вот три, но... Ну. Нет, вот еще раз, давайте в детали реализации мы сейчас не лезем. Оптимизация, если мы сейчас полезем, как там структуры эти устроена мы там заровимся просто. То есть идея очень простая. Как раз я не должен сайт здесь менять. Ну вы чего? Я запросил у операционной системы 100 байт, потом запросил 500, потом 500 освободил, и эти 100 у меня превратились в 600. Интересно. Давайте. вот а я же вам я же эту свободную память? Вот, я же вам, я же вам рассказал. Поскольку вот вот на, наивный алгоритм такой. Вот у меня есть MCB, да, вот блок типа начала памяти. Да, здесь. Ну вот, будем считать, что мы вот это наша свободная память, которую мы выделяем. Вот, она у нас так устроена. Мы описываем кусочек, который мы выделяем. Да? Описали. Вот он, смотрите. А, как мы понимаем, где можно начать, где помните первый вопрос, который я задал. Вот когда операционная система загрузила процесс, она знает, где начинается свободная память или нет? Ответ помните? Да. Какой ответ? А почему? Что она сама да. А как вы думаете, она знает, сколько у нее вообще всего памяти? Да. Значит, если она загрузила образ отсюда до сюда, а память у нее всего столько, значит, наверное, она вот здесь может уже там. Но на самом деле все не очень так, правда уж. Но вот можно думать, ну там DOS берем, можно думать, что да, здесь память точно такая же. В DOS это так и есть, потому что вот этот кусок тоже описан МЦБ. Ну он там, да, может даже несколькими мембранами пис. Мы не можем это указать. Хочу это же. Ну, вот указать не можем. Не, указать не можем, но вот... можем занять, конечно. Ну вот, а как мы работаем? Смотрите. Вот давайте, давайте вот вот я вот этот пример просто еще более детально объясню. Только тряпку найду. Ну, вот смотрите. Вот у нас сначала память была вся свободна, да? Будем считать, что вот не зачеркнуто, это свободно. Да? Значит, действие номер один. Мы взяли и выделили вот этот кусок. Вернули пользователю, ну, вот указатель тут какой-то. ПТР1, P1 назовем, да. Вот. Это Алог сделали. Сделали еще раз Алог. Как мы его сделали? Ну тут же МЦБ есть. Ну, связанная вот с этим, ну, лежит здесь вначале, да, Есть там написано offset. Вот мы на этот все походили, значит дальше свободная память. Ну, больше МЦБ вообще нет, в принципе, да? Ну, один, вот один. Все, мы тогда, ага, хорошо, значит, вот это и до конца все свободно. Мы выделили еще один. Выделили. Теперь вот этот указатель. Возвратили P2. Потом еще выделили P3. А теперь P2 хотим удалить, Да? два удалили что получилось но у нас МЦБ это же не просто какие-то кусочки в начале памяти правильно это какие-то кусочки которые друг с другом связаны ну то есть каждый указывает то есть вот вот этот указывает на вот этот этот указывает на вот этот а теперь мы говорим вот этот надо удалить освободить освободить, освободить. ну что такое освободить это просто считать что он свободен как это сделать? Значит, надо удалить связанные с ним МЦБ просто. Да, что это такое? Тогда мы берем вот эту стрелочку и переставляем ее вот сюда. И, и что у нас здесь получается? У нас здесь получается память. Вот здесь в начале МЦБ лежит. Он описывает кусочек в 100 байт. Вот здесь он заканчивается. Сам он показывает вот сюда, где тоже лежит МЦБ, который тоже описывает кусочек в 100 байт. А вот эта вот дырка мы можем посчитать, какого она размера. Да? Вот и все. И тут выделить, если пользователь захотел меньше, чем МЦБ плюс столько сколько захотел, то вот вот мы мы сюда как бы можем влезть. Мы это выделяем. Но просто если мы выделяем и удаляем блоки разного размера, у нас вот это все быстро фрагментируется и получается такая вот ну такой как это не знаю ковер Серпинского, да, вот вроде дырявый, а вроде везде как бы связанный, да, то есть непонятно. Вот. Вроде места много, но его нет. Ну как бы вот реально не выделить. Вот. Так, про память примерно понятно? По какому критерию? критерию? Где хранят? Нет. Но вот этот следует... Откуда это следует? Вот я говорю, вот в этой ситуации выделить следующее. Я нашел, решил, что выделю здесь. Да. В этом МЦБ Next нарисовал вот сюда. А когда мы будем рассчитывать, сколько после занятого следующего участка, сколько свободы, нам же нужно именно... Ну, я знаю, где он начинается, я да? Не внимаем, я Нет, я знаю, где он начинается, правильно? Да, я могу знать его размер, ну, тут кусочек остается. Нет, не сломается. А если мы еще один возьмем, который будет... С правой стороны, вот в этим мы не вот вот поставим next туда и удалим, который между ними получится, что свободное пространство будет больше, чем в Нет, смотрите, это с какой стати? С как, почему? Вот еще раз, да, вы пытаетесь сейчас на, нарисовать какой-то ну, разумный алгоритм, да? Как бы сделать так, чтобы меньше телодвижения и быстрее считать. Но представьте что, представьте, что я каждый раз делаю такую процедуру. Я беру вот всю память, да, пустую. Ну вот маска у меня, карта есть память, да? Я беру всю память, прохожу по списку МЦБ. Верно ли утверждение, что от первого МЦБ я могу дойти до последнего? Верно. Хорошо. Значит, верно ли утверждение, что я, имея адрес МЦБ и сам МЦБ, могу вот на этой штучке нарисовать просто какие-то отрезочки, верно? Это значит, что все места. верно ли утверждение что все места, которые я вот память? сейчас, сейчас нет. Я храню это в, в МЦБ. Нет, ну хорошо. Я выделил у себя такой вот кусок вот здесь в памяти, тоже связанный с МЦБ такой большой, большой, большой настолько, чтобы ходить, как вы говорите, чтобы хранить, пока я хожу, да, вот. Нет, просто, я буду я буду хочу, хочу, я, сейчас память, а сейчас, нет. сейчас сейчас сейчас, давайте вот еще раз да Это давайте правильно давайте вот еще раз я рассказываю идею и не хочу лезть в реализацию реализация не такая реализация не такая но она вообще зависит от многих там не знаю, обстоятельств как эту память используем и вообще вот в современных там операционных систем даже если вы выделяете память ну, выгодно ее выделять, ну, скажем так, какими-то более как бы структурированными кусками. Виртуальной памяти вообще по-другому, да, ну, страницами она прямо выделяется. Вот в это мы не лезем. Я сейчас специально рассказываю алгоритмы, как бы наивный алгоритм реализации, да? что Понятно, что я могу посчитать, могу, и, и понятно, что здесь нет противоречий. Но вот вы говорите, это окажется больше. Ну, с чего вы взяли? Но у меня здесь вот написано, какой он длинный, как, как он окажется. Если я его туда поместил неправильно, ну, значит ошибка там. Ну, понятно, нет, вот это нет? Ну, то есть там подвоха нет. Я могу всегда это посчитать. Как? Ну, это уже там дело программиста, который пишет операционную систему. Так, с памятью, в реальном ну, примерно в реальном режиме, вот понятно, да? То есть так с памятью уже давно никто не работает. Да, так память, вот э, там вы, допустим, э, в DOS, если там пишете программу, то вот так работает. И То там есть некоторые оптимизации, связанные там с тем, откуда вы выделяете память, как там есть возможность ее там подгружать, да, частично, там, оверлеи всякие. Ну, это мы не рассматриваем, интересно. Значит, вот давайте еще раз поговорим про, про удаление еще вот что. Вот пользователь мне дает указатель. Говорит, удали. А вот если он мне дал такой странный указатель, вот такой вот, посередине, Он говорит, вот я тут выделял память, можешь удалить, нет, что будет? Сломается. Нет, не сломается. Ну, не надо пытаться удалять память, которую вы не выделяли. Вы же можете посмотреть, у вас лежит здесь МЦБ или нет? А как вы узнаете, что там лежит МЦБ? Вот, правильно. А как вы узнаете, а, как, а какие есть идеи? правильно это надежный способ можно сделать ненадежный но ценой дополнительной памяти это потегать память да то есть в МЦБ вписать здесь какую-то странную там комбинацию там символов которая маловероятно что встречается в пользовательском коде а если встретиться тогда пфф, ваша евристика не работает на то она евристика вот. можно дополнительную юристику что память должна быть выровнена там вот на то то да или там ну, что нибудь такое что пользователь там ну, вряд ли одно и то же ну, несколько событий да но это опять да это правильный ход вот такой да пройтись по всем и посмотреть является ли это началом памяти какой нибудь а все равно нам идти надо правильно чтобы удалять нам все равно проходить по списку поэтому самое надежное пройти и посмотреть так дальше идем давайте сейчас память пока вроде понятно да стираем с доски идем дальше Да. Решения разные Мы про них будем дальше говорить нет но ну, хорошо давайте пока наивно попытаемся решить проблему ну вот фрагментация памяти как бы вы с ней боролись Дефрагментировать. дефрагментировать. да. А можно ли память дефрагментировать, которая выделяется вот так? Да. А как? Ну, вот вначале эту штуку сделать, а потом прибежать и все схлопнуть. Сдвинуть. Да, понимаете, о чем дело? Вот э, вы пользователю вернули указатель. Он думает, что тут начинается его память, в которую он сейчас запишет что-нибудь, да? А вы там где-то, где-то далеко взяли и все переставили так а пользователь то как об этой табличке узнает Интерфейс написать. то есть он будет каждый раз спрашивать а можно ли туда байт записать что нет, ли велич а ну хода хорошая хорошая идея кстати да за трансляция адресов вот она так и работает примерно Чуть -чуть. нет смотрите вы правильно все говорите действительно есть проблема значит ну, решение такое вы можете сделать умный указатель то что такое умный указатель это определить еще одно адресное пространство с которым работает пользователь да и у вас получается что указатель это фактически не объект ну то есть это не адрес а это какой-то объект вот и если вы оставите право операционной системы какие-то поля в этом указателе менять ну например вот его базу да? допустим указатель вот который вы пользователю возвращаете вот он как бы указатель, да, но у него внутри где-то есть база, которую можно менять, которая а логика операций с памятью зависит от этой базы, то есть она вычисляется через эту базу. Да? вы базу поменяли, тогда пользователь значит ничего не заметил. Но он как пользовался указателем, потому что вы перенесли всю его память туда вместе, правильно? Вот просто ну вместе с базой. Правильно? Это это понятно. Это понятно. Но чудес-то не бывает, правильно? Вы можете, ну, ну как, вот чудес не бывает, вот еще раз, да. То есть, конечно, надо, да, ну, понятно, да. Но понять, если вы операционная система, ну о чем? Вы же вот в реальности вот этот вот фри и алог это сискол, это системный вызов, это прерывание вообще-то. Вы там Пользователь там отдыхает, пока вы этим занимаетесь. Вы можете между делом, пока вам говорят, аллок, вы смотрите, так, память дефрагментирована, не, негде, ну память есть, да, ну дай-ка я упорядочу. Знаете, там Java-машина, вот она так работает, о, памяти нет, а у меня там триллион объектов, которые не нужны. Ну, сейчас я их почищу, подожди, там, пользователь полчаса, сейчас, подожди, не торопись. Процесс не заметил, пользователь заметил. Вот, то есть единственный такой вот разумный... Но безумный метод, да, вот программно это решить, это предоставить пользователю модель указателя, которая будет там содержать базу, например. Ну, как устроена память в защищенном режиме, мы про это поговорим. Там, ну, по-другому немножко. Действительно, там аппаратные схемы трансляции, которые там, вот таблички там, что-то там, какие-то штуки. И там много есть таких оптимизаций аппаратных даже инструментов, которые позволяют быстро эту трансляцию выполнять, но ну, относительно быстро. Вот, поехали дальше теперь следующий ну про память еще есть вопросы мы еще вернемся к памяти не волнуйтесь я хочу как операционную систему пока в кучку собрать вы когда так делаете это есть вопросы или нет вопросов? Нет. Давай, продолжайте вопроса индусы знаете с ними разговариваешь а так его вот. обозначает я понял клево с первого раза это очень смущает им повторяешь он опять так, поехали. Второй, второй механизм у нас что там планировщик, да планирование. Значит планирование. Ну опять я так сказать, поскольку у нас пока примитивная операционная система, совсем уж. DOS мы пишем пока в реальном режиме. Скажите, а вот DOS Многозадачный или нет? Можно его рассматривать как многозадачную операционную систему? Вроде нет, да? Ну, а вот так, если иллюзию создать. Можно ли э, в ДОС выполнять или создать иллюзию параллельного исполнения нескольких потоков исполнения, нескольких наборов команд? У вас есть решение, да? нет в доз в доз в доз Никаких канал, доз у вас есть уже персонал и чё не но ну это что-то очень такое очень витиевато Боюсь, больше это очень сложно нет на самом деле давайте давайте вспомним что с точки зрения аппаратуры мы имеем что у нас такого прекрасного есть что вообще такое параллельное исполнение вот у вас один процессор. Вот я купил 386-й компьютер. У него одно ядро. Я поставил туда Windows 95. Запустил сапера и блокнот. Они работают одновременно. Как? Т как? Тайм-менеджмент? Это хорошее слово, да. сейчас тайм-менеджмент это хорошее слово, потому что временем вообще управлять нельзя. Но в компьютерах можно. То есть вспоминаем что снизу у нас есть прерывание таймера У нас таймер вообще-то там железный есть да? у нас есть таймер у нас есть процессор который умеет выполнять ровно одну инструкцию одну за другой инструкции ничего не знает про другие процессы вообще ничего не значит такой процесс на да, клок да Таймер. таймер это микросхема которая а откуда слово «клок» взялось Я чего? Нет, в смысле, это то, что так точно ставить, какой-то отдельный таймер, который, например, прерывает. Человека. А важно ли это так сильно? А... Что такое таймер, который прерывает? Нет. Клок имею в виду штука, которая говорит, когда, когда нужно начать обладать следующую инструкцию, какой-то сторонний таймер внутри может использоваться для решательности операционной. Ну, то есть, чтобы по, по, там, каждую каждой секунду вызывалась э, какая-то функция операционной системы, а операционная система решает. Будет продолжать работать по или нет? Ну, как, давайте это... давайте вот как сделаем вот таймер у нас устроен следующим образом это какой-то такой магический да вот вот эту магию я не могу объяснить да какой-то магический прибор который с какой-то частотой генерирует конкретное прерывание вот просто вот вот у него такая роль вот он Аппаратно умеет очень четко выдерживать чистоту, ну или не четко, это не важно. И вот он генерирует, он все равно на это и как все равно работает на тех же тактах, которые тут где-то плавают, да. Вот он тупо генерирует раз там, не знаю, в секунду, там, не, это не важно. Масштаб времени не важен. Он генерирует прерывание. То есть процессор каждую вот эту секунду останавливается, забрасывает все свои дела, все ваши там супер игрушки. Он идет в обработчик прерывания таймера и видит там ровно одну инструкцию. И ред. Вернуться из прерывания. Ну, возвращается. Ну, по умолчанию. Теперь вы делаете что? Это не важно, это в Досе вы или там Windows, не важно. Вы делаете что? Вы говорите, отлично. Я хочу поиспользовать прерывание таймера. Как я его хочу поиспользовать? А я хочу раз в секунду, например. Ну, что я хочу раз в секунду. Ну, вот символом поморгать. Ну, изменить цвет символа на экране. Да? Раз в секунду. Вот. Значит, вы в этот обработчик пишете какой-то свой маленький код, который меняет э, вот этот символ на экране. да Ну и остается здесь и ред. И что получается? Получается, как это? Time management. Правильно. Мы разделяем ресурс, время. Ну, в жизни тайм-менеджмент – это странное слово. Я, ну, я знаю, что так говорят. Ну, ну очень странно. Временем нельзя управлять. Вот. Значит, а в компьютере можно. То есть, потому что время – это ресурс, который делится между программами. Фактически, у вас одна программа – это вот обработчик прерывания. Вы же можете ее совсем такую лохматую, большую, вот такую написать. Надо будет полчаса выполняться. Вот. А вторая программа – это тот процесс, который у вас работает. И уже получается параллельное исполнение, правда? Нет? но Чувствуете идею или нет? Да, зачем сейчас существует этот таймер? Сейчас, сейчас, сейчас. Вы... Ответ на вопрос. Помните вопрос был? Возможно ли в ДОЗ параллельная или иллюзия параллельного исполнения кусочков кода? Аккуратно скажем. Да или нет? конечно, да, иллюзия это точно возможно. Так. Хорошо, иллюзия, иллюзия. Мы иллюзионистами начинаем становиться. Прекрасно. Значит, теперь давайте это прерывание таймера для чего-нибудь поиспользуем. Например, поиспользуем его для того, чтобы считать координаты мышки в досе. В досе мышка поддерживается? Да. да. Мышка не генерирует прерывание. Мышка устроена так. У нее есть... Ну, условно, у нее есть там два регистра, да, и мы можем просто положение, ну, значение этих регистров считывать. Но чтобы их считывать, надо, хорошо, мышка сложная, например. Вы запустили, нет, ну, ладно, ну, мышка, хорошо, мышка. Вот, и вы курсор рисуете, да, то есть вот здесь вот прерывание выглядит так. Считать два регистра с мышки, да, ну, это типа с памяти, считать что-то два значения, и отобразить на экране квадратик в том месте, ну там как-то если она подвинулась не подвинулась вот это же пара, это пара, это иллюзия это уже начинается вот уже по-настоящему уже программирование правильно все мы мышку двигаем все работает мышка сама не работает она, она тупая она не умеет взаимодействовать с компьютером но мы у нас есть прерывание таймера теперь давайте это дело это дело обобщим немножко возьмем многозадачную операционную систему, про многозадачность вот как таковую мы будем потом говорить. Но смотрите, запустил я вот этот вот Windows 95 с Sapper и этим нотпадом да, и они работают, там курсор мигает, там, там кто-то, не знаю, что происходит, ну, время идет, да, вот что-то меняется, они как бы работают вместе, и музыка еще у меня играет. Как это происходит? Происходит следующим образом. В операционной системе есть большой такой квадрат, называется планировщик или скидулер. Ну, я, так сказать, за произношение не берусь, не знаю как точно. Вот. Значит, планировщик. Что такое планировщик? Планировщик ⁇ это обработчик прерывания таймера, прежде всего. Обработчик прерывания таймера. Чем он занимается? Занимается он следующим. Он отвечает на вопрос первое какой вернее даже это не вопрос снять процесс снять процесс с процессора давайте вспоминать что такое снять процесс с процессора это взять контекст вычислительный которые вы, в принципе, уже знаете, что такое, да, регистры, instruction поинтер там что-то такое, да, просто регистр. И куда-то сохранить, да, сохранили. Значит, второе, ответить на вопрос, какой процесс поставить на процессор. А что такое процессор? Взять предварительно сохраненный, э, вернее, поставить процесс на процессор, взять предварительно сохраненный контекст, записать в процессор значение этих регистров. И передать управление ну то есть и начать его выполнять правильно? правильно вот смотрите если у нас есть ну значит какой какой определить это не так просто сейчас мы это увидим и третье это что такое это собственно ну как бы поставить на выполнение на выполнение ну и начать выполнять Значит, вот для того, чтобы создать иллюзию параллельного выполнения, ну, более-менее разумную, есть такое понятие квант времени. Это то время, которое приложение стоит на, ну, сидит на процессоре и исполняется процессором. Вот еще раз, да, процессор не знает, как устроено приложение. Он кроме своих команд вообще ничего не знает. Он тупо исполняет, куда ему показывает instruction pointer. Все, вот, сделал. Там записал, прочитал, помните, на первой лекции я нарисовал, чем занимается процессор. Занимается тремя вещами. Меняет свое состояние, читает память, записывает память. Все, больше ничего не делает. Вообще. И вот у него такая роль просто. Все остальное это вот, вот та магия, с которой мы разбираемся. Теперь что же такое, какой выбрать процесс? Здесь вот не так все просто, как кажется. Дело в том, что перед тем, как нам говорить, что это, что такое, что, какой процесс выбрать, нам надо понять, что такое вообще процесс. Да, вот есть два понятия. Процесс, поток. Давайте я соберу ваше мнение коллективное. Что это такое? Вот, что, что процесс, что поток? Поток – это часть процесса. Поток – это часть процесса. Согласен. Процесс – это то, что менеджерит операционная система. А поток – это то, что менеджерит внутри процесса. Кем? Ну, обычно с самим процессом. Я бы сказал так, необычно. Я так не думаю. в случае, если, например, это Java, виртуальная машина Java будет. Ну, виртуальная машина Java это вообще железо, если уж так пошло. В это железо. Java runtime это... Нет, смотрите, вот еще раз. Давайте нарисуем тогда как бы он с Java -то это соединить. В общем, это не так. Бывает по-разному. Бывает... Ну, давайте отложим сейчас ваше мнение, еще соберем, и потом я системно про все. Еще есть версии, что такое процесс потока, чем они друг от друга отличаются. ну возможно возможно и что. Скорее всего, и что вот вот это очень хорошая идея очень хорошая идея про память смотрите в чем идея когда создается процесс процесс это вообще говоря контейнер ресурсов он владеет процесс процесс владеет адресным пространством своим ну проще память памятью второе он владеет потоками своими же третье он владеет разными системными объектами Открытыми файлами, там семафорами, там, ну, всякими такими штуками. Да? Напишем системными объектами. Но будем думать, что это файлы. Этого достаточно. Все остальное, оно очень похоже. Вот. Значит. А что такое поток? Вот поток, если полностью сказать, это поток исполнения просто. Это вот та цепочка команд которая исполняется в этой памяти в памяти процесса вот то есть другими словами можно сказать если не в терминах ресурсы говорить что поток это единица планирования вот поток это как раз то что вот этот планировщик вам переставляет вот то есть процесс здесь как бы рядом даже не находится никак он может налагать определенные ограничения сам процесс да? то есть бывает так что Сверху, как бы у процесса, например, операционной системой установлены, там, допустим, ограничения, что ЦПУ, допустим, 0,5 не больше, памяти там 0, там, не знаю, гигабайт не меньше и все такое. Да? Ограничения такие, но планировщик, учитывая, может быть, даже эти ограничения, работает с потоками. То есть он планирует, просто очень перегруженные термины по-разному используются, да? потоки, процессы, непонятно вот Он работает, вот эта единица планирования, он именно их пересаживает там, с процессора в очередь, в какое-то ожидание. Да? Так, значит, теперь с Java, давайте я вам с Java расскажу. В двух словах, опять же, в деталях мы не успеем. Значит, как вы знаете, Java запускается так. Вы пишете Java, потом чего-то, минус jar, там, ну или просто имя класса, да. Что происходит? Создается процесс. Процесс, который называется java.exe. Да, он загружается в память, там процесс как процесс. Дальше, сама java-машина или этот процесс, он выполняет, вернее, создает пул потоков. То есть он создает набор потоков просто. Ну, поток, понимаете, для того, чтобы создать поток, описать поток, да, нам надо какие-то его параметры. Ну, контекст завести хотя бы, да. Место, где мы будем хранить его контекст. Ну и состояние. Вот он сейчас выполняется или он там сейчас где-то лежит, да, или что-то ждет, он там что-то ждет кого-то. Вот, то есть она заводит пул потоков и пока она не знает, чем их занять эти потоки, вот ну просто пул есть и все, да? Дальше что происходит? Дальше у вас есть модель языка Java, там есть поток, там не знаю, thread pool там наверно тоже есть, я что, так не знаю Java, вот, значит и вот Как бы средства языка Java, библиотека классов, да, предлагает свои правила, что ли свой вот способ да, описания там, вот этих потоков? Да часть, часть логики реализуется самой Java машиной. Ну например, там ну я к сожалению не могу так в лед привести примеры потому что я на Java вот так в, реальной, ну, знаю, в ежедневной жизни мало пишу да, в обычной жизни необычные, может много, но не помню. Вот, значит, но вот эта Java машина сама осуществляя какой-то менеджмент, она опирается вот на этот пул. Вот в этом пуле уже потоки операционной системы, и они скидули они планируются именно так, как потоки операционной системы. Вот это не важно, Java этот процесс называется или не Java, абсолютно. Вот какая тут связь, да? То есть более того, вот что я вам хочу сказать, потоки бывают вернее не потоки а менеджмент потоков бывает двух типов одни это ядерные потоки говорят ядерные которые вот про которые я сейчас рассказываю а бывают пользовательские потоки это когда действительно есть какой-то ну не рантайм я рантай бы не называл ну какой-то кусочек кода в самой программе да и какие-то интерфейсы из этого кусочка кода торчащие когда можно реализовать какую-то многозадачность например я тут закончил ну это значит просто некоторые правила передачи управления внутри вот одного потока это не поток как таковой это такая иллюзия но ну, более высокоуровневая да это не поток операционной системы это ну такой вот, ну, поток какой-то да, вот, какой да там. вот понятно да вот эта идея вот то есть мы говорим про операционную систему сейчас вот эти менеджмент среды это конечно некая Скажем так, и потом опять, да, если вы Java запускаете в одной операционной системе, это в реальности выглядит вот менеджмент потоков одним образом, а в другой операционной системе другим. Но на уровне языка вот этого вот Java RT или RTJ, RTJAR, да, оно выглядит ну, вот, как-то одинаково, потому что у вас есть спецификация языка, правильно? Вот, вот такая идея. Вот. мы пока считаем, что Java это просто приложение, и как бы, как оно там устроено, ну сложное приложение. Ну, офис сложнее там или там, ну, там. да вот такая идея про планирование то есть это чем отличается процесс и поток да понятно а теперь значит такая мысль процесс вернее поток в самом простейшем случае может находиться в одном из трех состояний то есть ну это вы в любой книжке найдете там значит, это, эту картинку все рисую значит вот у него такие состояния значит круглые да значит это актив это тот который выполняется сейчас на, на процессоре да это ready. то есть тот который в принципе готов быть исполненным да. то есть если его посадить на процессор он будет исполняться и это там то есть ждущий, да, вот они могут вот так вот переходить друг от друга, ну, между этими состояниями, давайте вот разберемся, когда они переходят между этими состояниями. Но самый простой случай. Я взял, запустил два приложения, которые ничего не делают, просто печатают hello world в бесконечном цикле на экран. Вот два запустил, что происходит? Происходит следующее. На процессор ставится первое приложение, выделяется ему квант. Он начинает печатать, как бы. Нет, неправильно. Давайте упростим задачу чуть-чуть. Есть два приложения, которые ничего не печатают, а просто в бесконечном цикле перебирают число один, два, три, четыре, счетчик. Вот такие два приложения для начала. Я я сейчас объясню, я сейчас объясню да, почему я изменил. Не, не, не забегайте. Ну, вы, наверное, правильно думаете. Значит, вот они ничего не делают, они просто считают. То есть, кроме процессора, им вообще ничего не надо. Все, вот выделяется квант времени, вот этот от нуля досчитал до 3000, его сняли. Понятно, как сняли? Прерывание таймера, таймер пошел, посмотрел, так, кто там на процессоре, вот этот, так, снять этого друга, кто там готов вот этот поставить, дальше пошел. Квант пошел, дошел до конца, так, этот там досчитал до 2999, сняли поставили и так вот они меняются все они переходят вот вот из этих двух состояний то есть реди, это значит процесс ну был прерван и собственно ничто не мешает ему продолжать выполняться только разве отсутствие времени ему не дали время он не выполняется далее выполняется все вот. теперь значит добавим добавим в это в этот в эту картину вот эту печать этого этого символа до да, на экран Тут уже получает, ну, скажем так, каждого 10-миллионного символа. То есть он до 10 миллионов досчитал и печатает. Я досчитал до 10 миллионов. До 20 миллионов досчитал, я досчитал, то есть на печать уже пишут что-то, на консоль. Вот, там появляется такая строчка. Если что-то там 10 миллионов, то что? Right, ну или принт, там что-то там. Ура я молодец. Вот тут-то возникает некоторая разница между планированием этих двух процессов. Значит, перед тем, как с этой разницей разобраться, давайте вот еще такую картинку нарисуем. Я ее, в принципе, уже рисовал, но без контекста операционной системы. Значит, в защищенном режиме, Операционная система как-то изолирована от процессов, да? То есть можно считать, что вот есть какой-то барьер. Ну, говорят, ядерный барьер. Звучит клево, мне тоже нравится. Значит, вот когда. Ну процессор-то один, да, он железный, и на нем выполняется либо код пользователя. Вот это user space говорят. User space. А это говорят kernel space. Чем они отличаются отличаются они следующим ну во первых у них разная структура памяти просто разная память до да? адресное пространство разное а во вторых у них разные наборы команд которые позволено на процессоре выполнять вот у этих урезанный набор команд а у этих полный набор команд как это реализовано мы пока оставим за кадром неважно вот а процессор один так вот, как но. Значит, пользовательское приложение вообще не имеет права получать доступ к каким-то другим приложениям, не дай бог, аппаратуре, не дай бог, вдруг оно что-нибудь туда запишет. Значит, пользовательское приложение всегда спрашивает операционную систему. Как она спрашивает? О чем была первая домашняя работа? Помните? Системный вызов. Системный вызов. Правильно. Вы же теперь точно знаете, как он устроен, да? Вот мы написали здесь right Это что мы сделали? Мы сделали. Вызов операционной системе. Ну, фактически мы вызвали обработчик прерывания. Обработчик прерывания посмотрел: ага, значит, какой там аргумент у меня загружен там, куда? Значит, ага, это значит такой номер, у меня си скола да. И дальше он вызывает соответствующую функцию по табличке. Но ну и вызывает уже, ну, давайте не будем говорить пока, в каком контексте он вызывает, вот этого приложения или ядра, ну вызывает где-то. Сам, сам. Уже системный код вызывает функцию, которая что-то пишет на экран так вот функция которая пишет что-то на экран допустим у нас драйвер к экрану приделан он работает следующим образом он не сразу на экран пишет он копит копит а потом пишет ну то есть есть какая-то задержка между моментом когда говорят запиши и моментом когда операционная система возвращает управление говорит, записано ну, то есть на следующую строчку возвращает нас даты прерывание, то есть пока мы из обработчика прерывания не выйдем мы в этой строчке никогда в жизни не окажемся следующей, да то есть там по циклу не пойдем дальше вот давайте теперь масштаб времени увеличим что получится получится вот так как то вот у нас есть время вот у нас кванты с первого вот помните примера когда ничего приложение никуда не писали вот они вот тут молотят молотят молотят команды свои процессор выполняет выполняет выполняет а вот здесь говорит right, говорит операционной системе операционная система думает так хорошо я позову драйвер там консоли или там экрана когда мне будет удобно но но пока я еще в обработчике прерывания, да, процесс у меня куда-то вытеснен, вот. Да, но я это сделаю попозже, когда мне будет удобно, да. Теперь вопрос: а что этому процессору вообще делать на процессоре делать на процессоре, пока драйвер экрана не отработал? Ну предположим, что он очень медленный. Предположим, что у него там азбука морзе передается этот символ, да, вот он будет его полчаса передавать. Вот это приложение дальше, вот этот процесс, вот этот квант использовать не может. Ну, то есть она будет просто тупо ничего не делать. Да? Какая-то странная ситуация. Тогда делается следующим образом. Это приложение, поскольку оно вызвало системный вызов, и оно ждет его завершение оно перемещается вот сюда. В очередь вейтинг. Вот эта штука освобождается. Это процессор, да, он освобождается. И из очереди рейтинга мы можем сюда поставить следующего кандидата на исполнение, да? Мы тогда берем, вот допустим, это приложение А, это приложение Б, ну не приложение, про а процесс, да, или поток. Поток лучше говорить, хотя, ну поток, давайте говорить. Вот. и тогда у нас картинка так получается: у нас вот такой кусочек было отдано приложению А. Дальше мы подвинули приложение Б, а приложение Б мы, допустим, забыли переписать, оно ничего не пишет на экран. Вот. Дальше квант у нас какой был, такой и остался для приложения Б, ну А все еще висит. Дальше у нас квант опять для приложения Б и так далее. Б молодец, считает быстрее, потому что А выводит на экран. ничего Это какой кусок? Вызов в RAID превышел, и, а, пока не я показывает. находился в обработчике прерывания да? Ну, да ну да но они просто здесь не учитываются то есть это кванты это кванты времени которые выделяются приложению ну то есть вот мы мы, мы как бы что делаем мы настраиваем таймер говорим так вот через столько миллисек через 20 миллисекунд меня там позови да? настраиваем э, приложение контекст перемещаем в, на процессор да? записываем все эти значения а потом говорим, работай и забываем. Оно там работает, пока таймер не тикнет. Тикнет вызывает таймер, вызывает опять меня, и я там значит уже переставляю приложение и снова программирую таймер. Сейчас, сейчас. Вот. Так вот то время между тем, как я приложение запустил на процессоре, и тем, как я вот как бы, и тем, как я получил сигнал от таймера, что его пора, что квант закончился, вот это квант. Но между ними есть еще такое вот магическое время невидимое здесь если вот еще раздуть да это время работы операционности время работы планировщика вот его есть очень хороший тест вот в linux есть такое слово стресс очень хорошая тема это такое приложение которое ну стресс тест запускает да то есть понятно что если я возьму и запущу кванты они делятся как-то по-честному между процесс, ну условно, по честному, справедливость можно это изучить в книжках очень хорошо написано там Робин Роберт Лав там допустим есть у него там хорошее очень описание что такое справедливость в Linux. значит вот так вот если запустить очень очень много процессов может получиться так что у вас количество переключений время на переключение будет больше чем реальные процессы там работают сами у вас у вас процессов будет много только они будут не работать а тупить они будут стоять а будет работать планировщик вот. то есть вот это время оно тут вот зарыто но мы его не видим В нашей картине это не важно. мы считаем что планировщик работает идеально вот так вот смотрите у нас тут б б б б до каких пор до таких пор пока прерывание вернее не прерывание пока функция какая-то вот ну я не знаю куда мы там писали на консоль да пока она не завершается а почему она завершается асинхронно как вы думаете Нет. Это, это правда, но это к делу не относится. Почему процесс, он... а У вас это практически звучит в ответе. но ну, правильно вы думаете. Да потому что оно не на процессоре исполняется, функция, а на устройстве, на другом совсем. Они как бы сами по себе работают. Вот. Значит, то устройство отработало, оно там скопировалось, ну, нарисовало что-то на экране. Вот. И говорит, то, это тоже либо прерывание, либо там, ну, неважно каким образом, оно говорит, что я закончила. Все, то есть. Обработка этого запроса, это запрос водовывода, ввода, мы про это тоже будем говорить потом. Завершено. Что это? Это опять сигнал планировщику. И даже если сейчас квант для Б еще не закончился, ему скажут, так, дорогой, подожди-ка, сейчас мы тебя вот тут обрежем. Вот сюда вставим А. Вот туда он будет выполняться. А потом, когда квант закончится, ну, мы тебя поставим. Да. а почему бы и нет а смотрите Б тут сколько сидел на процессоре а а скучал а теперь наверное справедливость в том чтобы а поставить чтобы он посидел <сил> нет это конечно Ну я когда уже говорю посадить на процессор и снять это вот вся эта процедура да там за сохранение контекста и все такое а вот да а Системы, есть есть да конечно конечно поток есть процессы до да, task это называется но там эта задача есть Ну, ну, не важно это то же самое по, по, су по сути это то же самое то есть то что вы запутили в ай были не очень что больше не выполняется ну не но в мсдосе там там прерывание таймера всем управляет да то есть там сейчас мы вот давайте ограничим вот если мы говорим про операционную систему многозадачную там Linux, например а. да, да то конечно ну запустите вот ну я включать уже не хочу напишите топ там куча процессов которые ну там я не знаю там например есть э, как бы флешер страниц какой-нибудь или, или тот который их зануляет то есть вы страницы памяти освобождаете они там конечно сбрасываются на диск но это не очень хорошо потому что вдруг у вас там в страничке пароли лежал а кому-нибудь ее выдадут? Ну как бы вот там в свободное от работы время идет и там страница обнуляет, ну, просто чтобы никому не досталось. Вот. то есть, ну такой процесс, да. Вот. то есть процессы там есть, конечно, есть. Более того, мы там будем, если успеем, будем рассматривать, как прерывания обрабатывается. То есть прерывание приходит, допустим, в какой-то, ну не знаю, что-то по сети там пришло, надо обработать. Но если мы в прерывании будем долго болтаться, то плохо. Поэтому прерывание делит на две части. Ну, это там в Linux, это называют верхняя, нижняя половина, до да? Делают так: так пришло, сохранил все, дальше, а потом обработаю. А вот потом, когда наступает, я там беру пачка, это все там обрабатываю. Вот. Так вот, если кому-то интересно, кому сколько квантов мы здесь выделяем, значит здесь очень много факторов. Раз... Во-первых, в разных операционных системах это по-разному делается, то есть модель вот какая-то разная. Во-вторых, есть приоритеты. В-третьих, ну, я вот рекомендую, кто интересуется, почитайте, вот все таки как устроен планировщик. Вот, Как-то он там называется, я забыл. Completely fair scheduler, по-моему, вот так вот. То есть, ну или я какое-то слово, не, вот эту букву, наверное, может неправильно написал. Ну, в общем, вот в Linux основной планировщик, да, вот если внимательно разобраться, есть книжки, которые хорошо написаны. Вот, если внимательно разобраться, как он работает, там есть понятие справедливости. Оно действительно, ну как справедливость, ну такая цифровая, цифровая справедливость, дискретная справедливость, но справедливость точно. Поэтому если процесс у нас долго не получал процессорного времени, а потом, значит, вдруг захотел его получить, то ему в первую очередь дадут время. Почему? Это выгодно. У вас 400 процессов. Вы новый процесс запускаете? Наверное, вы хотите сразу видеть результат. Они а когда ему скажут, ну ты там 158 в очереди, сейчас. сейчас. Пользователь, ну подожди, ты что-то запустил, уже 156. Ему сразу дают время. А почему? Да потому что, по справедливости, он 0 попотреблял процессора. Ему сразу надо дать, а все остальные подождут. Вот. Значит, что здесь происходит? Здесь происходит теперь... вот Вот я эту стрелочку рассматриваю. То есть вот этот вот процесс, который здесь был и завершил ожидания, ну, как бы он, конечно, может сюда переместиться. Но часто он перемещается сразу сюда, а этот туда. Вот такая история. А вот здесь я неправильно нарисовал. Так не бывает. Хотя, может быть, и бывает. Но мы потом разберемся, когда будем синхронизацию разбираться. Потому что синхронизация это тоже некоторая вещь которая позволяет отправлять процессы состояния рейтинг потоки да потому что они становятся зависимыми вот. так и последнее минус 50 секунд я поиспользую значит по поводу Interprocess процесс и apc это в общем-то целый набор механизмов который обеспечивает передачу информации между ну процессами или потоками неважно даже какие механизмы сюда относятся основные которые мы хоть как-то будем рассматривать наш первое это именованные каналы ну как-то это устроено да? это файлы ну, вот файлы именованные каналы это что-то похожее по интерфейсу и не очень похожее по содержимому сюда относятся память разделяемая то есть можно так передавать информацию один поток записал куда-то другой прочитал очевидно да? это сигналы то есть там приложение выполняется мы ему сигнал у него там есть обработчик сигнала его дернут это как бы прерывание но уровня процесса и есть различные сетевые штуки но вот основным которые я буду рассматривать основной абстракция скажем так основным интерфейсом Является интерфейс сокета. То есть, такое понятие сокет это высокоуровневый интерфейс, а под ним может лежать там, практически любой транспорт. То есть, вот э, с... сокет чем-то похож, конечно, на файл.